А вот, вот он, он, блин, это вот он, царь, царей, Это все, супер, Давайте, просто. блин, раком становитесь, молитесь, блин. Чтобы он золотом вам отсыпал. И Ой. непростого золота. В вышиванки вышиванке вседержитель лысый еще. Это просто, я... Все, у меня отец говорит, не цепляться к этим. Но это... Это во, во всех смыслах, блин. Даже если у нее эти бумажки есть нарисованные, есть пересадка этих самых фолликов. Даже нету, если он... На подключке к роду. Это, наверное, такая подключка, что аж выжгла всю эту самую, блин. Такой охаратный столб. Все, все волосы. Вот, блин. Что даже не нужны власы, чтобы это самое. Это со всех сторон смешно, друзья мои, блин. Вот. Да. И, и, и вот это, и вот все, и держит он этот шарик еще, дабы глобус вернее. Этот, это, представляете, с глобусом придурок какой-то, с, с какой-то скатерть снял, надел ее, тут вот эта ванка это, это столько клише, столько этих самых Это для таких дебилов рассчитано, это, это смешно и непозволительно. Это, значит, ну, он здесь... относится, блин, э, отвратительно к своей... Э, Хоть это YouTube канал, деятельности. да, хоть деятельностью, хоть своим подписчикам. Это, блин, непозволительно. Вот, так, вот такое вот отношение. Ну, опять же, а у меня пинок этим самым. Внешность, конечно, этот самый. Но все равно, мне, как русскому человеку, да, я понимаю, у всех недостатки есть. Увы, есть физические да у всех есть, но с такой цыганской, малазийской внешностью, ну, блять, вот мне как-то вот такие цари не нравятся, ну не нравятся они, ну пусть он там царствует в своем этом самом, да на Филиппинах или еще где-то, ну зачем на Русь лезть, ну зачем, пусть он ну, царствует у себя в голове может для быть, блин, Это самое Юлы Палы, ну ну почему на Русь, да? Вот. неужели нельзя, высшим вот, силам, неужели нельзя как-то... Или это для того, чтобы можно было видеть, что это не наш, что это что это придурок какой-то. Вячеслав Ткаченко, денег нет, но все держитесь. Вседержитель, да. Вот, благодарим, да. Ну вот опять же, видите, вот кому-то этот самый, а кто-то падает ниц и восторгается. К сожалению, вот это беда. Если он такое себе позволяет, значит такая у него аудитория, которая скажет... Ну, надо вот. пнуть, конечно, эту самую Машку Бубенцолер, да, <сёк> вот, за то, что этот самый, да, опять вот это вытье, опять свежие эти ролики про то, что, ну, вы ну, здраво говорит вам много. а потом опять про эту свою, эту самую молитву эту, да, грамоту этого Александра Филипповича, блин, нашего, да, вот, ну, блин, елы-палы, вот, не захотела общаться, да, вот, а мне также хочется спросить, э, Маша, Ёлы-палы, ну ты видела эту грамоту, да, оригинал этой грамоты? Нет, не видела. Хотя топит ты копию за побуквенность, законность. Нет, вот не всего. видела. А что ты видела? А ты видела ксерокопию книги Мавра Арбини, в которой приведен текст какой-то якобы грамоты, вот и все. Даже не ксерокопия, а текст, по-моему, насколько я понял. Ну то есть а? нету там э, ну ксерокопии нету на страницах, там текст просто приведен, напечатан пум пум пум. Но это а... книга, в книге ну, приведен книги... текст. текст. Вот, не существует никакой грамоты ни на золотых таблицах, ни на пальмовых, ни вытертой задницей бумаги какой-то. Ну, я имею в виду, знаешь, как у вот то эти э, э, берестяные грамоты или вот эти в археологии принято рисунок э, вот существует этой хрени. только книга Мавро арбин ну, вот это, кто и... рисовал там рисунок или нет но опять же я повторяю существует книга которая хранится в архивах книга которая нарисована или напечатана это мне похуй абсолютно Грамота должна быть. Ну, да, даже, а это даже просто и в нету, книге оригинал, напечатанная. Конечно. Ее нарисовали. Когда там это самое приведено. Все, существует только несколько этих самых экземпляров в этой книге, которая хранится в том числе там в Ватикане, в Жватикане, в этой Ленинской библиотеке и все такое прочее. Вот. Сначала оно хранилось как просто эти самые, а этот Тараскин перевел эту книгу. В качестве теперь аргумента из этого просто какого-то этого самого музейного экспоната перевёл, Добился того, что это переведено в статус этих исторических документов М -м, Вот понимаете, как, какой подлог Чей-то, чей ну, извините, пиздец, да, на... да в сказках Пушкина больше этого ну, да. самого, чем какой-то мавр, мавр Вы понимаете, что это такое? Мавр как оно переводится? Раньше не было такого понятия чернокожий, или там негр, или еще как-то. Были, мавры назывались. Это те, которые э, начали деградировать в своем... Э, перестали развиваться, стали деградировать. Начали И они чернеть. стали меняться даже в цветом э, кожи. Вот как вот этот э, царь царей, да, вот. Черноголовики, да, и смуглый. Понимаете, это деградация называется. Не просветление, а дигратор Суров, пока окаянный. Вот. Поэтому Маренков. вот такие вот пироги, вот этот вот вопрос. Все. А потом объявлять себя как этот Тараскин, блин, этим дачбогом, а там, с там, еще каким-то этим самым. Покруче, супер. чем он... Опа, царь, и в ШИЗО. Я и в ШИЗО посидел немножко, и потом на больничку. Опа, на больничку там все в ШИЗО, но мы на больничке траливали, потому что надо же проплатить, ему-то проплатили э, ЦРУ, КГБ проплатили достаточно, чтобы он занял этой, занялся этой хренью, окучивать вот это народонаселение, бабушек этих, блин, которым заняться нечем, они роются в этих документах. Элементарная простая вещь. Оригинал грамоты существует? Нет, не существует. Ни в Ватикане, ни в Ленинской библиотеке не существует оригинала. Потому, что не Копия с оригинала, тоже ее нету. Есть просто книги, в которых приведен текст. До да, книг этих э, пруд-пруди. Есть Библия, вот, есть сказки Пушкина, есть вообще какой-нибудь этот самый тралевали, какой-то там на напиздел и все это. Сказки это термин, вот этот же рассказал, да, Тюняев, что такое сказки. Это когда из дальних странств кто-то приходил в нашу страну, и царь этот, послушать вот это пиздежка, где-то кто-то там за морем путешествовал, тот приходит и начинает втирать этому царю, тот сидит с такими глазами, Ух ты! потому что дикий человек, царь Горох, он никуда не выезжал за пределы своего царского двора. Вот, чтобы его ж, не дай бог, там не это самое, в жопу не зацеловали, да. До смерти. Да, до смерти. Вот, понимаете. А и это сидело, все это, и сказки начинают печатать. Да там, вот за морем, там тролливали, вот это все это дело. Это дикость самая натуральная. Дикость. А потом это все воплощалось народом. Так. Михаил Маленков, Саня Парамонова, Саня Македонский, оба цари, оба Сани. Вячеслав Ткаченко. А грамота это вексель. Как потом выяснится, так что давайте поговорим о блох, пардон, о вексельном праве. Потом перейдем на советских, завещание Гравета и далее по кругу. Да, это вот это вот ковыряние. Михаил Маленков, а кто тут царь и крайний. Никого, так я первый буду. Не-не-не, не, не, не, не получится. Там такая очередь, пиздец, хрен пролезешь. Блин. Михаил Маленков, царь в голове должен быть, о. а не на стуле. О. Вот, царь вот в голове, единственный этот самый, цезаря, вот здесь вот должно быть просветление, и тогда все сразу наладится. Царь-то, Ярик Прикса, царь-то без бумажки всю пенсию государства платить не будет. Так, ладно, давайте дальше, потому что это это просто смешно, понимаете, элементарная логика, вот эти все цари, они окучивают в основном кого? К сожалению, тех, которые бегали в церковь, били там поклоны батюшкам, а другая часть баб, которые тоже нагрешили, нагрешили чем? Ну, безусловно, этими самыми, чуть-чуть убав, наверное, вот этими абортами, да, в основном, в основном, потому что бабы, к сожалению, вот это вот гадостью, да, мужа удавили, ну, удавили как, в смысле, да хоть повесился, хоть. запил, сдох где-то этот самый в сугробе замерз или еще где-то, а потом начинает каяться и каяться начинает, кто куда приходит, кто в церковь молиться, кто пытаться, к кто к Тараскину, понимаете, вот, там же абсолютное большинство, вы что думаете в этом самом, да, я же говорю, Мария Дай мне пообщаться со своими старостами. Кто там в старостах? Одно бобье пожилое, с которыми, по сути-то, я и общался, с которые потом фу -фу -фу, наплевали и ушли, потому что я ж ересь говорю. Да. Правда. Вот. И там один только этот самый академик, как его, все забываю, фамилию на F. Все. Остальное бабье засело пожилые, выживающие из ума старушки. Потому что христанутые, потому что одного и сменили на другого. распятия на, ну. Да, живой там этот самый, я даже не про Тараскина, а ну там какой-то этот самый. Вы посмотрите на этих самых, на славянистов, да, вот тоже немножко надо пиздюлин выдать. Что это такое славянисты? Кумиров поставили, что такое кумиры? Что такое по большому счету кумиры, когда это в виде, ну извините выражение, это дилда, блядь. Ну это ничего такого плохого в этом нету, но не все время же на него молиться надо-то. Слева картина 1892 года, а справа тоже место 2020. Ну, вроде бы дерево типа потолще стало. Но... Сколько прошло лет? 10? За сто лет. Ну, максимум 20, да, 20. не больше. За сто лет ну, оно... оно высохло на самом деле, корни так Конечно, уже. Конечно, высоко... корни. Это смешно. И почему почему же... этот культурный слой не нарос? Я не понял, как это так. Вот, И опять же, обман. Обман. Смотрите во все. Надо все проверять. Вот как мы говорили. Дали мы аксиомы. Да? Это вот самое лучшее, что вообще было кем-то озвучено. Это круче, чем, блин, ветки новой заветы и даже пятикнижия уважаемого отца Александра.